Приветствую на канале Шарабара. Пока видео не началось, если вас интересует мистика, мрачность, проклятие, таинственное исчезновение, загадочные объекты, топ-маньяков, какие страшные эксперименты проводились над людьми и все в том же духе, то настоятельно рекомендую вам устремить свой взор на канал моего друга Зодиак. По ссылке в описании вы можете перейти к нему, ознакомиться с его контентом и, разумеется, подписаться. И кстати, он совсем недавно сделал видео про самые страшные тюрьмы. Переходи, смотри. А мы начинаем нашу тему. После почти что нашумевшего и взорвавшего тренда видео про пытки НКВД, пафосно и высокомерно, да, прозвучало? Да, неважно. Было много комментариев о том, чтобы сделать теперь про ЦРУ, Гуантанаму и еще несколько еще там всего вариантов, вы предложили. Разумеется, я не мог это обойти стороной. И в этом видео мы рассмотрим пытки ЦРУ и что такое тюрьма Гуантанама. Это тюрьма, которая известна благодаря заключенным террористам, жестоким пыткам и скандалам, связанным с нарушением прав человека. Тюремный комплекс Гуантанамо находится у одноименного залива на юго-восточном побережье Кубы. Формально это кубинская территория, бессрочно арендуемая Соединенными Штатами Америки с 1903 года и использующаяся как военная база. В качестве лагеря для заключенных Гуантанама начал свою работу с января 2002 года. Причины этому послужили, как ни странно, теракты в США 11 сентября 2001-го. Так, в эту особо охраняемую тюрьму попадают заключенные, причастные к терроризму или народному ополчению, оказывающему сопротивление американской армии в регионах проведения антитеррористических операций. Первые заключенные были доставлены в тюрьму Гуантанаму 11 января 2002 года. Это были выходцы из Афганистана. Людей поместили в решетчатые клетки. Лагерь получил название «Рентген» и просуществовал лишь до апреля 2002 года, поскольку руководство базы объявило о создании новых усовершенствованных лагерей превращение базы в тюремный комплекс оборудование по последнему слову техники обошлось в министерство обороны сша в сотни миллионов долларов так появился лагерь, названный «Дельта». Он состоял из пяти отдельных тюремных блоков. Сюда попали заключенные из 44 стран, преимущественно граждане Афганистана, Пакистана, Саудовской Аравии и Йемена. Жизнь узников, соблюдавших все правила, мало отличалась от обычного тюремного режима. Их держали в одноэтажных корпусах, в камерах, оснащенных кондиционерами. Каждый корпус, в свою очередь, состоял из 48 камер, был окружен двумя рядами колючей проволоки и сторожевыми вышками где круглосуточно дежурили часовые. Однако существование тюрьмы в Куантанамо было официально признано президентом Джорджем Бушем спустя несколько лет – 6 сентября 2006 года. Ранее власти США отказывались подтвердить существование секретных тюрем ЦРУ в других странах. Тюрьма подвергалась постоянной критике из-за многочисленных фактов нарушения прав человека, пыток и жестокого обращения с заключенными и, главное, удерживание огромного количества людей без предъявления обвинений. К примеру, в апреле 2006 года в Гуантанамо оставалось 490 заключенных, из которых лишь 10 Рым были предъявлены официальные обвинения. В январе 2009 года президент США Барак Обама подписал распоряжение о закрытии тюрьмы в Гуантанамо в течение года, а также запретил применять зверские методы допроса. Однако оно не было выполнено. В декабре 2010 года Конгресс США проголосовал против закрытия тюрьмы. К тому же он одобрил закон, запрещающий переводить подозреваемых в терроризме из Гуантанамо в другие тюрьмы, расположенные на территории США. Затем же в январе 2011 года Барак Обама подписал аналогичный закон, запрещающий перемещение узников Гуантанамо в США за счет Пентагона, а также перемещение их в другие страны. По данным на сентябрь 2012 года в тюрьме содержались около 160. 57 заключенных. Всего же через Гуантанамо за период с 2002 по 2012 годы прошли 779 человек. Восемь из которых умерли в тюрьме. К сентябрю 2013 года было освобождено 603 заключенных, 100 из которых вернулись к террористической деятельности и еще 74 подозреваются в этом. Гражданин Великобритании, бывший узник тюрьмы в Гуантанамо, дал свидетельские показания о том, через какой ад ему пришлось пройти. Он утверждает, что Гуантанамо – это концентрационный лагерь, где пытают и унижают человеческое достоинство. Солдаты постоянно избивали заключенных в камерах. Они плевали и мочились в пищу, кидали на пол Коран и топтали его ногами, свидетельствует Шафик Расул. Накануне теракта в Нью-Йорке он отправился из Типтона, расположенного на севере Великобритании, в Пакистан на свадьбу к своему другу, уроженцу того же города. Однако решение завернуть к родственникам в Афганистан очень так серьезно изменило его судьбу. Его появление в Кандагаре по времени совпало с терактом. Пытаясь выбраться из города, он был задержан патрулем контингента НАТО. После допроса, когда стало понятно, что Расул владеет английским языком, он передан американцам, которые отправили его в Гуантанамо, где он находился с 14 января 2002 по 9 марта 2004 года. Освободили его без объяснения причины задержания и без извинений. Вот его рассказ. «Моя камера представляла собой клетку, как в зоопарке, размером 2 на 2 метра. Если лил дождь, то я промокал насквозь. Если жарило солнце, мне не разрешали прикрываться полотенцем, поэтому часто кожа покрывалась волдырями от солнечных ожогов. Спал на полу, в углу параша. Кормили так. Утром разбавленный кофе и яичная болтунья. На обед ужасный суп и немного картофеля с мясной подливой. На ужин немного риса с фасолью. Я прибыл со второй партии арестованных». В каждой камере находилось по одному заключенному. Вначале нам не позволяли разговаривать друг с другом, но потом разрешили. Мне выдали комбинезон оранжевого цвета, носки, очки с темными стеклами и маску, полностью закрывающую лицо. Когда меня вызывали на допросы, то задавали только один вопрос. «Ты состоишь в Аль-Каида?» И сами же на него отвечали. «У нас есть свидетельские показания против тебя. Они сбрили мне бороду, чем нанесли оскорбление, как мусульманину. Солдаты постоянно избивали заключенных, причем нередко ногами. Я скоро так ослабел, что не мог стоять на ногах в камере». В 7 часов утра нас будили, и я часами сидел неподвижно, уставившись глазами в одну точку. Ночью часто на нас направляли прожектора, и спать я не мог. Практиковалась такая пытка. Намылившемуся в душе заключенному выключали воду и в таком виде уводили в камеру. Мне выдали Коран, но солдаты, издеваясь, кидали его на пол и топтали ногами. Многие сходили с ума. Мой сосед попытался покончить с собой, повесившись на полотенце. Его сразу увели и больше я его не видел. Полагаю, что 95% охранников нас ненавидели. Те, что обращались с нами прилично, были уроженцами латиноамериканских стран. Солдаты срезались с формы полоски, где указываются их имена. Меня освободили через посредничество Красного Креста. Но и сегодня на родине я нахожусь под постоянным наблюдением полиции. Каждый раз, когда я возвращаюсь из туристической или деловой поездки из-за границы, меня вызывают на допрос: спрашивают о цели поездки, с кем встречался, что делал. Мне повезло, что у меня британское гражданство. Но сколько невинных людей по-прежнему испытывают нечеловеческие страдания в тюрьме Гуантанамо. Только десятерым предъявлены обвинения и они осуждены. Хотя американский суд постановил, что заключенные в Гуантанамо имеют право подавать иски в суды, но администрация Буша игнорирует это постановление. Гуантанамо – это ад и позор для американцев. А безвинные люди уже шесть лет находятся там в заключении. Американское правительство говорит, мы американцы и можем делать все, что захотим. Это правда, так и обстоит дело. Им плевать на мнение остального мира. И теперь рассмотрим пытки ЦРУ. В последние годы стало появляться все больше свидетельств, которые применяет Центральное разведывательное управление США. Пытки регламентируются специальным методическим руководством, пособием ЦРУ по проведению допросов. Подобное исследование о применяемых практиках было опубликовано в 2014 году Сенатом США. На страницах документа описываются так называемые усиленные методики допросов, подразумевающие психологическое и, хоть и реже, физическое воздействие. Но все же главная цель применяемых ЦРУ пыток – это психический ЦРУ над человеком, ломка его воли, пытка неудобной позой. Человека заставляют принять максимально дискомфортное положение и находиться в этой позиции несколько часов. Это приводит к тому, что несчастный на подсознательном уровне начинает считать себя источником боли и неудобства самого себя, а не дознавателя. Следствием является нарастающий психологический дискомфорт и общее истощение ресурсов нервной системы. Стоит отметить, что помимо поражения нервной системы, долговременное положение тела в неудобной позе способно привести к тромбозу сосудов, нарушению двигательной моторики и другим неблагоприятным последствиям для организма. Все вместе это может стать причиной крайнего истощения организма и смерти человека. Лишение сна. Один из распространенных видов пытки – лишение заключенного сна на длительный срок. Лишающие сна техники могут включать в себя громкую музыку, яркий свет, помещение заключенного на ступень пьедестала, с которого он больно падает в случае дремоты и потери равновесия. Доказано, что лишение сна приводит к серьезному гормональному сбою в организме, галлюцинациям и психическим расстройствам, а главное делают узника тюрьмы более сговорчивым. Пытка музыкой. Звуковая пытка – это воздействие на человека громкой музыкой. Список композиций ЦРУ обычно включает композиции в стиле тяжелого рока. Ученые отмечают, что человек, ранее никогда не увлекавшийся подобной музыкой, не в состоянии выдержать ее сутки напролет. Происходит психическое расстройство. Тело и мозг теряют свои функции. Воля к сопротивлению ломается. Вместе с музыкальными композициями иногда применяется так называемый «белый шум». Это то самое крайне неприятное и жуткое шуршание и подтверждение, которое издает радио или телевизор при отсутствии сигнала или поиске канала. Сенсорная депривация — это самая крайняя форма психологической пытки. К примеру, повязка на глаза или затычка для ушей лишает человека воздействия внешней среды на его слуховой и зрительный аппарат. Человек не может видеть, слышать, а если он связан, то и прикасаться к чему-либо. Сенсорная депривация вызывает нарастающее чувство тревоги, которое крайне тяжело переживается. Человек чувствует себя совершенно потерянным во времени и пространстве, а значит и полностью беспомощным. Утопление. Одна из самых жестоких применяемых ЦРУ пыток. Это имитация утопления. Человека кладут лицом вверх, закрывают его, завязывают глаза и начинают периодически брызгать на лицо из ведра. Таким образом, у него возникает ощущение, что он тонет. На психологическом уровне у прошедших через пытку отмечалось сильное угнетение воли, на физическом – повреждение головного мозга, от кислородных голоданий и травмы легких. Существование подобной садийской практики было признано на высшем уровне в апреле 2016 года, когда тогдашний глава ЦРУ пообещал более не применять имитацию утопления. Применявших пытки в отношении заключенных следует привлечь к ответственности, так посчитали в ООН и в большинстве правозащитных организаций после того, как в Сенате предали огласки часть доклада о жестоких методах допроса в ЦРУ. Однако часть американских конгрессменов с этим не согласна и даже нашла способ обелить применявших пытки. Главный вывод сенатского доклада – метод допроса в ЦРУ бессмысленный и беспощадны. Пытками разведчики просто выколачивали любые нужные показания против члена Аль-Каиды и сочувствующих, а президенту Бушу-младшему на стол ложился аккуратный антитеррористический доклад. Как выяснили сенаторов, из 119 заключенных, прошедших через секретные тюрьмы ЦРУ, минимум 26 человек американцы вообще выкрали по ошибке или ложному допросу. Разведчики не только пытались задержанных, но и обрабатывали население, говорится в докладе. Намеренно устраивали утечки информации в прессу, убеждали журналистов, что благодаря жестокому обращению предотвратили не один масштабный теракт. Сами пытки в ЦРУ умудрились отдать на аутсорсинг. Договор патриата по получили двое американских психологов. В которые специально для этого открыли фирму. По заказу Центрального разведуправления было разработано 20 видов пыток. Половину взяли на вооружение, еще же 10 даже в ЦРУ посчитали чересчур зверскими. Среди предложений было закапывать людей в землю заживо. Помещение человека в одиночную камеру размером с гроб одобрили и применили. Арестантов лишали сна на неделю, заставляли подолгу находиться в неестественных позах без одежды на ледяном полу. Разоблачение раскололи Конгресс. Демократы выступали за обнародование доклада, чтобы мир попробовал понять и простить. Большинство республиканцев были резко против огласки. Теперь многие открыто встали на сторону разведчиков. Правозащитники требуют, чтобы вслед за докладом появились уголовные дела, но на этот счет, дискуссии и не возникало минюст считает что наказывать не за что в 2002 году так называемые расширенные методики допроса были легализованы патриотическим актом президента буша и вроде никто и не виноват что его так расширенно трактовали рассекреченный доклад ЦРУ уже успел стать основой одного из самых жестоких рейтингов в истории пыток по версии ряда американских телеканалов возглавляют кровавый список так называемые инсценировки казни задержанных агентами цару проводив по крайней мере дважды одна из них практика жестокого захвата когда офицеры врывались в камеру к задержанному раздевали его и волокли по длинному коридору избивая лишали сна на 180 часов при этом людей часто держали стоя с руками связанными над головой многих также лишали туалета и заставляли носить один и тот же подгузник Попытки сломить сопротивление заключенных подвешивали в наручниках на 22 часа в сутки. Агенты ЦРУ переводили в камеру матерей, жен и детей жертв пыток и угрожали их изнасиловать. Затем держали 18 минут под кислотным душем, разъедающим кожу, после чего отрывали ногти и сажали на окровавленную кожу ядовитых насекомых. По меньшей мере, пятерых задержанных принудительно кормили с помощью клизмы, безо всяких медицинских показаний. При этом нередкими были случаи стравливания узников, когда, так сказать, гладиаторские бои за мнимое вознаграждение едой или сном приводили лишь к убийствам измученных сокамерников». Таковы вот пытки в ЦРУ, особенно в тюрьме Гуантанамо. И это происходит в наше время, в нашем 21 веке. На сим, позвольте откланяться. Счастливо.